Всем доброго времени суток, с вами Светлана Денисова. Сегодня расскажу вам такую фишку английского языка, которую очень много кто знает, понимает, но, к сожалению, по каким-то причинам не применяет в своей жизни, на практике. Что важно? Важно, чтобы вы каждый день учили хотя бы по три английских слова. 3-5 английских слов это нормально больше пяти это уже много это уже как бы нужно запоминать нужно несколько раз повторять а 35 вы точно запомните вот представьте например вы учите по 3 по 4 по 5 слов в день через месяц вы уже будете знать сколько больше 150 слов таким образом у вас каждый день прибавляется словарный запас но что важно чтобы вы делали это каждый день и желательно еще на следующий день повторить предыдущие слова. Вот такая важная фишка, но э, много кто ее не использует. Советую вам прямо сейчас найти 4-5 э, слов, записать их и выучить. Таким образом, вы будете постоянно находиться в тонусе английского языка. Итак, с вами была Слана Денисова. И пока-пока. Увидимся в следующем видео.